Я приветствую вас на канале Тараторка. Тема сегодняшнего расклада. Я оступился, оступилась и как мне подняться? Итак, я не призываю вас к действию, да, к какому-то кардинальному... какой-то кардинальной перемене в своей жизни. Это всего лишь совет от карт. Для того, чтобы вы задумались, что все-таки мешает вам, да, что, что вас стопорит, на чем вы слишком много акцентируете внимание или наоборот недостаточно это делаете. И тем самым, что побуждает вас стоять на месте, в чем ваша неуверенность, как вам с этой проблемой, как вам с этой проблемой разобраться, да, самостоятельно или вот при помощи, как в нашем случае, да, карт. Итак, будет, как обычно, четыре варианта. Этот расклад как для женщин, так и для мужчин, поэтому я надеюсь, вам будет полезно услышать, да, то, что будет сказано далее. Как обычно, еще раз напоминаю, <coughs> в каждом своем ролике все коды каждого из вариантов будут указаны в описании. Так, давайте приступать. Первый вариант. Как вам подняться? Второй вариант. Как вам подняться? Поближе, чтобы вам удобнее было выбирать. Третий вариант. Как вам подняться? Четвертый вариант. Как вам подняться? Выбирайте. Именно ту карту, которая у вас отзывается. Да? Если же это... среди этих карт нет, той, которая бы вам ну, как-то, знаете, запала в душу, то есть смысл подождать или открыть там в другое время. Да? Но ну, в любом случае, похоже, у формата видео будет продолжать. Я буду продолжать выпускать на этом канале. Так что не стоит переживать. И давайте приступать. так давайте первый вариант. Вы оступились, у вас какие-то неприятности, да, происходят в жизни. Вы чувствуете какую-то стагнацию в своем движении, какое-то замедление, какое-то депрессию затяжную, да, и не знаете, с чего начать вот а, разгребать все вот эти вот вопросы, все проблемы, а, и у вас, наверное, к этому времени уже нет сил, да, вы уже истощились, и ничего не помогает, и вы, наверное, даже зашли на этот канал просто, просто чтобы на фоне, да, а, слушать и заниматься какими-то другими вещами, да, которые помогают вам убить время да, и так далее. Хорошо, давайте посмотрим. Карта сигнификатора. Посмотрим на вас. Король жезлов. Король жезлов нам говорит о том, что человек достаточно стойкий, и вы не привыкли оступаться, да. Но, возможно, что-то серьезное Какая-то серьезная трагедия в вашей жизни произошла, которая выбила вас, э, человека стойкого, человека э, фундаментального, который знает, что ему нужно от жизни, у которого есть стержень внутренний, который готов к действию, к, к развитию, к достижению, который... Э, привык отстаивать свои позиции в этой жизни, которая стремится к стабильности. И ну, то есть вы не тот человек, да, который вот просто возьмет и из-за каких-то пустяковых вещей и оступится, да. А, вот такая вот у меня характеристика про вас. И, возможно, как раз-таки. Что-то трагическое произошло в вашей жизни, что достаточно сильно ударило по, ваше, по вашему «я» внутреннему. да. Возможно, это связано с утратой близкого человека. И, да, и, скорее всего, для многих эта проблема вылилась уже после. да. Соответственно, это произошло достаточно давно. И постепенно, не сразу, постепенно вы... Но подсознание, скорее всего, этот удар приняли. И уже когда осознали, что с вами происходит не то, что да, должно быть. И вот эта потеря сил, внутренних ресурсов, она вот, знаете, у меня такое впечатление... Вот это осознание вот этих потерь ресурсов, да, но оно как-то слишком поздно пришло к вам. Потому что будь это что-то легкое, вы бы не пришли на этот расклад просто-напросто. Давайте посмотрим ваше состояние на данный момент. Ну, вы знаете, в принципе, по этим трем картам я могу судить о том, что вы работаете над собой, вы активно занимаетесь проработкой себя, своих внутренних демонов, да, каких-то недочетов, стараетесь применять какие-то, какие-то усвоенные вами уроки, да, в реальной жизни, Uh, и отметать ненужные вещи, да. Но ну, вы делать начали это постепенно и не сразу, что, кстати говоря, правильно. И <говорит> у вас uh, тихо, мирно, но получилось, да, сдвинуть с мертвой точки. И uh, вы добились некого успеха. Uh, вы боретесь с тем, что у вас, да, внутри сидит вот этот вот как бы это выразиться внутренний чертик который подъедает вас да изнутри который не дает вам покоя вы с ним боретесь и у вас в принципе борьба успешная она идет в вашу пользу давайте посмотрим также причина до да, вашего падения что вот что именно стало, да, э, с какого момента хотя бы даже вы осознали, что что-то не так, из какого что послужило вот этим резонатором для вас в вашем случае? Ну, вариантов очень много на самом деле. Возможно, это накопленные с годами да, ситуации, которые привели как раз-таки к некоему осознанию, да, осознанию того, что вы стоите на одном месте. Возможно, это связано непосредственно с работой, да, в которую вы вкладывали все силы, вот, какие-то идеи пытались реализовать. И вот эти внутренние ваши страхи, они обрели какую-то форму внутри вас, да, и начали проецироваться на ваш физический мир. Возможно, это также может связано быть с неправильным распределением да, своего времени. Очень много времени вы уделяли ближнему кругу или же новым знакомствам, достаточно праздную жизнь могли вести, и вот эта вот пелена, да, которая образовалась перед вашими глазами, она не давала вам понять, что вы теряете что-то важное ну, внутри себя. И что-то ценное вы начинаете терять. А возможно, идете на уступки там, где не должны были прощаете тех людей, которые этого недостойны, прогибаетесь под общественное мнение, в минус ну, для себя, соответственно, да. И вот это вот все наложило некий отпечаток, да, какая-то неуверенность в себе, в своих действиях пошла. И вот это все как снежный ком, начал формироваться внутри вас, и, соответственно, где... Где конец и где края всего этого, уже не понять, потому что слишком много этого стало, да, много непонятного, неясного, да. Возможно, соответственно, когда вы начали проработку себя, у вас возникли конфликты, и многие от вас отвернулись, и именно те, возможно, люди, которые от которых вы просто-напросто не ожидали, да на которых вы могли раньше опереться, теперь как бы не готовы слышать ваши ваши увещевания, да? то есть какие-то какую-то критику объективную с вашей стороны, да. Вот ваш, ваше участие для этих людей стало лишним. Но это просто-напросто только потому, что вы открыли свои глаза, начали развиваться, а все остальные, кто отвернулся от вас, они так и остались на том же месте, на том же уровне. Да? И очень сложно принять на самом деле каждому человеку вот эту вот самую критику, вот это зерно правды, когда тем более тебе говорит это другой, то, что ты сам это можешь не заметить. Потому что все мы себя любим, и всем нам сложно бывает мириться. Но вы смогли это сделать, и это уже успех, я считаю. Так, еще какой тут могу момент провести. Если мы говорим про родовые да, какие-то установки, то тут вполне вероятно, что вы не совсем близки со своей семьей, в силу каких-то, знаете, обстоятельств, не связанных, допустим, с вами. Возможно, это все зародилось задолго до того, как вы вообще появились на свет. То есть, да, возможно, в вашей семье да, ваши родители не совсем а, а, в дружеских отношениях с, со своими близкими родственниками, что, в принципе, отразилось на вас. Соответственно, есть и вариант того, что э, вот эти плохие отношения, да, и вот эта потеря связи, э, потеря общения с вашими родными, да, тоже, как ни странно, могла послужить вот этим вот нестабиль, нестабильным состоянием. Вот тут, кстати, по королеве, да, я могу судить, что... Э, это может быть именно с материнской стороны, да? То есть э, линия матери, она какая-то тонкая. И единственная связь, которая у вас, возможно, проигрывается, так это вот э, мир усопших. То есть э, именно связь с предками непосредственно. А многие вообще, да, из вас, возможно, не знают каких-то своих, вот этой своей родословной, и вот эта связь, опять же, она строится только на, на вот этой вот линии предков, да, на, на тех людях, на тех связях, которые сейчас не в мире живых находятся. Вот как-то так я могу вам сказать. Хорошо. Давайте посмотрим, как вам выйти из стагнации. Да? Ну, тут однозначно можно сказать о том, что вам не стоит прогибаться под чужое мнение. Вокруг вас очень много, знаете, советчиков у которых в принципе, да, вот они любят посоветовать, но при этом сами, да, возможно, не следуют вот этим догмам, которые да, проповедуют. И чаще всего это еще говорит о том, что сами эти люди, да, у них у самих очень много внутренних проблем, которые, в принципе, -то, они сами не решают, но при этом то есть этой серии в своем глазу соринку, в своем своем глазу бревна не найду, зато в чужом соринку, да. Поэтому вам нужно действовать так, как вы изначально вот придерживались тех позиций, которые вы уже начали придерживаться. Медленно, не сразу, да, но верно у вас будут происходить изменения и. Вам нужно, знаете, для начала обрести некую финансовую независимость, то есть стабильность какую-то, то есть, возможно, поменять место жительства или ваше хобби. Да? если оно у вас имеется, если нет, конечно, вам нужно его обрести. Вот это хобби, найти дело, которое вам нравится, и погрузиться в него, и через это постепенно да, выходить из сковывающих вас факторов. В определенной степени с виду может показаться, что вы бежите от своих проблем, но на самом деле через вот эти занятия... То есть это как будут для вас релаксирующие какие-то мероприятия. Через это все вы можете понять всю структуру и вот этот процесс, до да, выхода из застоя. И, возможно, для многих из вас это будет процесс незаметен, но он будет происходить и через... Время, да, вы поймете, что у вас появились новые знакомые, у вас плодотворное общение и ваша работа начала, возможно, как-то меняться в лучшую сторону, у вас, может быть, появятся какие-то постоянные клиенты, если мы говорим о работе, да. Тут, кстати, прослеживается момент того, что вы хотели бы занять какую-то нишу, открыть свое дело, и, в принципе, у вас есть для этого уже какая-то основа, возможно, есть идеи, какие-то предпринятые начатые действия для достижения целей вот этих вот, да, а именно финансовой независимости, развития своего вот этого дела, бизнеса. И вы боитесь, что у вас это, возможно, не, ну, не выгорит, да? Но на самом деле, через эту работу вы можете обрести себя, то есть найти свое место в жизни и тем самым решить все свои проблемы. Но если мы говорим по поводу предков, то, конечно, вам нужно какие-то проходить и проводить медитативные какие-то процессы, да, и прорабатывать этот вопрос. Если у вас, конечно, есть возможность, было бы неплохо поднять архив какой-то, да, семейный, порасспрашивать, кто кем вам приходится, да, чтобы вот для себя понять. И не только вот, да, имя и там сколько лет прожил конкретно человек, а истории именно этого человека из жизни. Возможно, у вас пройдут параллели... И вы как-то знаете, на чужих ошибках, на ошибках тех людей сможете чему-то научиться, да, чтобы не повторять их. Итак, э -э ну давайте подведем итог. Какой итог карты нам подскажет. Так. Ну... Что неизбежно будет на пути у вас такая это знаете зачистка некая лишних людей, лишних контактов, даже тех людей, возможно, кого вы давно знаете и сама, сама судьба вам будут, будет предоставлять какие шансы, будет провоцировать ситуации, где вам нужно отстоять свое я и придется с некоторыми из ваших близких людей распрощаться. Или свести общение просто к минимуму, да. Потому что эти люди обманывают вас, пренебрегают вами и пользуются, как ни странно. И вам нужно, знаете, научиться себя любить в первую очередь. И любить этот мир, какой, ну, такой, какой он есть, со всеми его вытекающими, да. И смириться, знаете, с тем... Кто вы есть и где вы находитесь и стремиться непосредственно к улучшению себя и своего окружения я не имею ввиду до да, лечить людей там начать а, а непосредственно как бы это объяснить вот выстраиваю вам нужно выстроить свою структуру до да? внешнюю и внутреннюю Значит, для начала вам нужно внутреннюю структуру проработать. Но как только у вас получается под, с подвижки, вам нужно э, за счет вот, зачистки лишних людей и прибытия нового какого-то общения в вашей жизни, э, вот эту структуру выстраивать. И тут э, можно провести такую аналогию да, «Мой дом, моя крепость». Но ваша крепость — это не только ваш дом и вы сами, да, и ваше внутреннее состояние, но и те люди, которые вас окружают. Соответственно, если есть люди, которые посягают на ваши свободы, на ваше развитие, и вводят вас в ступор, и унижают, и доводят до какой-то неуверенности, то максимально постарайтесь оградиться от таких людей, да, возможно, через выход из зоны комфорта некой, но этот комфорт вы создаете сами. Соответственно, если вы находитесь в кругу таких людей, значит, это ваша зона комфорта на данный момент. И как только эта зона комфорта перестает быть для вас комфортной, значит, нужно что сделать? Нужно ее видоизменить и поменять, если это необходимо. Соответственно, как только вы решите все эти проблемы, ваш... Ваше внутреннее состояние приведет покой и мир. Хорошо, спасибо вам, первый вариант. Я надеюсь, вам понравилось. И мы переходим ко второму варианту. Второй вариант. Я вас приветствую. Вы оступились. Как вам подняться? Карта сигнификатора. Ну, вы сейчас вы находитесь в штыках. Какая-то, знаете, разворачивается перед вами баталия, какое-то противостояние. Возможно, вы против всех или все против вас, да. С чем-то вы кардинально не согласны и пытаетесь отстоять себя и свою правоту. Но надо ли оно вам? Сейчас мы узнаем. Давайте посмотрим для начала ваше состояние. Сейчас я более... Подробно расскажу по каждом. Немножко перетасую еще. Хорошо, давайте посмотрим ваше внутреннее состояние. Ну что я могу сказать? Вы человек волевой и сильный. Человек, который привык отстаивать себя, свои интересы да, в окружающем мире. В любой компании вы занимаете лидерские позиции, то есть люди к вам привыкли и прислушиваться, и следовать вашим советам, а иногда и приказам, да, то есть вы тот человек, на повелительный тон которого люди, в принципе, это адекватно реагируют и как бы стараются исполнить все ваши пожелания, да, но по первой карте мы можем сказать, что вы сейчас находитесь в не особо приятной ситуации, для вас самих. Возможно, этот груз, вернее, ваша позиция для вас, вернее, считается, для, ну, для вас стало грузом ответственности. Вот бремя, да, то, то есть с властью приходит и ответственность, а эта ответственность вызывает у вас бремя. Соответственно, эта тяжесть, и для вас это не есть классное состояние, да, и... Что мы можем тут сказать что вы сами себя загнали в такую ситуацию на самом деле люди привыкли полагаться на то что вы скажете и соответственно все что вы скажете будет со временем поддаваться проверке и если возникнет ситуация когда человек под вашими то есть, по вашему совету что-то совершил, он пойдет предъявлять это вам. Хотя, как бы, голова у каждого своя на плечах, и ответственность несет каждый. Ну, когда мы говорим о социуме, как правило, лидер в ответе, да, за все ошибки от его последователей. Хорошо. Давайте посмотрим причину вашего падения, состояния ва состояние умиротворения, да? В чем причина? Давайте посмотрим. Ну, что я могу тут сказать? Судя по этим картам и выше выпавшим, ранее выпавшим, вернее, да, можно говорить о том, что вы слишком много берете ответственность на себя да, за других людей, соответственно, вы часто пренебрегаете своими потребностями и совсем собой. Соответственно, люди ожидают, что вы не просто дадите им совет, но и решите все их проблемы, я не знаю, еще и заработаете для них денег и устроите на работу. Я не знаю, что вы сделаете, но просто сделаете все для них. Какое-то странное немного отношение у вашего окружения. Но чувствуется, вот вас это начало напрягать, да, вот а, ваша благотворительная помощь, а, она как бы, как бы это вы, выразить. В общем, люди на вашу помощь отреагировали не совсем адекватно. И обернулось это все вам не той как бы стороной, которая бы хотелось, вместо благодарности, вы поняли, что вам присели на уши и на плечи, и еще у вас, знаете, как, как какую-то скотину погоняем, да, давай побыстрее, давай, да ты что, да ты же это, да, да ты же обязана, да ты же начала, давай закончим. То есть вы слишком много ответственности берете за действия других людей, за, возможно, за ваших близких, за, за ваших родных. Пренебрегая непосредственно своими да, первостепенными потребностями, вы идете в сторону исполнения обязанностей каких-то недуммонных, опять же, кем-то или даже вами самими, да, в силу своей ответственности и чувства долга сторон других людей, соответственно, вам нужно от этого избавляться. Ну, давайте посмотрим, как как же это сделать? Как, как же это сделать? сделать? Ну карты говорят, вам нужно расчистить окружение и недостойных вокруг себя, нужно от себя оградить кого-то даже палкой, да? прогонять придется, потому что не все захотят это сделать. Ну имеется в виду уйти от вас, от такого удобной или от такого удобного человека, да, который привык выполнять то, что он сказал. Вам тяжело будет это сделать, это и так понятно. Но по шестерке жезлов вам нужно быть не вам нужно также проработать внутреннее «я», и, соответственно, исходя из даже реакции тех людей, которые к вам ну, будут реагировать по-разному все, да, кто будет приходить и просить помощи, которую вы ну, как бы откажете. Я прошу прощения, здесь кубки изображены. Но. Но, ну, тем не менее, да, вам нужно быть непреклонной, суть от этого не меняется. Карты говорят вам в любом случае о том, что какая критика в ваш адрес не посыпалась, вам нужно сделать выводы, кто как к вам относится, кто что за вашей спиной говорит, да, соответственно, это будет необходимо сделать, и в первую очередь это нужно для вас. Это поможет вам прийти в некое согласие да, со своим «Я», что вы не мать Терезы, что вы не можете помочь всем и каждому. Самая главная ваша задача — это помочь самому себе и ответить на вопрос «Зачем я?», «Для чего я?» и как бы, собственно в чем ваша миссия заключается. Но первая миссия в этом мире заключается в проработке ваших кармических уроков, возможно, это и есть ваш урок, да. Вам нужно действовать достаточно жестко, без, знаете, звуалированных фраз и каких-то, знаете, сглаживаний. Вам резать нужно по-живому, прямо тесаком, э, вот эти все. Присоски отрывать, вырывать и отрезать, соответственно. Многим это не понравится, ну а что поделать, это же не ваши проблемы. Вы привыкли, да, их решать, но вы не обязаны это делать. И как только ваша благотворительность прино... перестает приносить вам блага, значит она приносит вам одни убытки. Соответственно, какой смысл помогать, если вам самому это, от этой помощи плохо? Вам же все равно никто не поможет. Но если вам помогают такие люди, ну, люди, которым вы помогаете, можете как бы оставить их в своем окружении. Всех остальных, знаете, вам пора им сказать «Давай, до свидания». Шу. Да, вот тут, каждый дьявол. выпал. Потому что это не будет заканчиваться чем-то для вас полезным. Это будет просто вводить в вас какой-то, знаете, регресс. Вы будете терять свои энергетические каналы. У вас будет просто высасывать, а вы будете дойны коровы. Вот и все. Хорошо, давайте посмотрим, как вам выйти из этого болота. Ну вот, опять же, как-то говорят, вам нужно, да, ориентироваться на свое внутреннее чувство, вот эти вот, на внутреннее «я», да. Если вы чувствуете, а вы человек достаточно восприимчивый к любым изменениям, да, во время общения с людьми, да, даже если вы дистанционно с этими людьми общаетесь, даже если вы это делаете за счет сообщений каких-то в соцсетях, вы все равно очень восприимчивый человек, и любые изменения для вас выявить не составят вообще никакого труда. Соответственно, если только вот в долю секунды да, вам показалось, что что-то идет не так, что человек как-то ведет себя неправильно по отношению к вам, сразу обрубайте этого человека. Да. Не надо думать о том, как же он бедненький, и там вот один... И это вас не должно вообще волновать, вы должны вот просто взять и вот так ножницами обрезать всю эту да, нить и не возвращаться к этому вопросу больше. Если это невозможно сделать, сократите к максимально возможному э вот, сократить вот максимально вот а, а, по возможности ваше общение. Да? А в дальнейшем лучше еще и свести на нет полностью. Не надо рассказывать, какие у вас благоприятные обстоятельства произошли да, в жизни. И, и особенно, как, какие вещи вы хотите в дальнейшем да, воплотить в жизнь. Все это а, будет а, впоследствии, возможно, не реализовано за счет того, что вы свою энергию, во-первых, отдаете тем людям, и, во-вторых, то, что вы скажете, да, соответственно, будет на это все как бы накладываться тот факт, что от вас будет это, этого ожидать, и... Всякое бывает, обстоятельства бывают разные, соответственно, не, не факт, что прямо сразу вы реализуете в выговоренные ну, сроки то, что вы сказали, или, возможно, вообще там ну, до этого не дойдет, это, это как бы нормальное явление. Но от, ответственность, которая ляжет на плечи ваши да, после сказанного вами слов, она с вами останется, и она будет для вас тяжким временем. Соответственно, не нужно никому лишний раз ничего рассказывать. Ну, как-то так. Хорошо, давайте еще подведем итог. А, кстати, я бы хотела здесь добавить, что вам нужно, знаете, сканировать всех приходящих к вам людей э, на предмет э, вшивости, я бы так это обозвала. То есть, если вам столько вот сразу закрадываются какие-то сомнения по поводу какого-то человека, то сразу, прямо сразу меняйте свое поле зрения на что-то другое, да, что-то более интересное и полезное для вас, вот. Как ни странно, но выбор у вас, на самом деле, в общении, да, он обширен и будет с вами всегда. Хорошо, давайте подведем итог. Ну, тут как бы карты, кто вообще разбирается второго, он как бы сразу, да, поймет для себя, что тут карты нам говорят. Вам нужно научиться, грубо говоря, на уровне вот этих чувств, да, даже я бы обозвала так первобытных, то, что с вами всегда есть органы, там, слуха, органы какие-то вот... Тактильные, да, вот вещи. Но вот на такие вещи вам нужно ориентироваться, начать. Вот, да именно на внутренние ощущения комфорта. И за счет этого, да, свой круг составить таким образом, чтобы вам в нем было комфортно. Соответственно, вы как император должны научиться отстаивать свои границы, границы между людьми, да. То есть вас относительно другого человека и вас относительно вообще, в принципе, вашего община, да, в которой вы находитесь постоянно, вернитесь. И научиться, знаете, ценить свое время на этой земле и выбрасывать ненужных людей. Даже если какие-то ситуации форс-мажорные возникают, не копите в себе весь этот негатив, выливайте его в массу. Ничего страшного, всем мил не будешь, да. И... Если это ваш человек, ваш товарищ, да, он никогда не будет обсуждать это, да, за вашей спиной, что вы какой-то не такой, да, и всё такое. Ваш человек, он всегда все выскажет вам в лицо, и вы этот вопрос решите, обговорите и так далее. Но если человек начинает как-то играть в двойные, в тройные игры, да, обсуждая вас, и при этом улыбаясь, ну, как бы, зачем вам этот человек вообще нужен, да? Не бойтесь где-то прикрикнуть, где-то вот что-то вот сказать грубое, да, показаться невежественным. Самое важное — это ваш мир и покой внутренний. Остальное — это, знаете, это все напускное и навязанное нам общество. Поэтому выводы делайте вы сами всех окружающих вас людей, и я надеюсь, у вас это получится в ближайшее время, и вы будете, как бы, руководствоваться этим в дальнейшем. Хорошо, спасибо вам, второй вариант, кто смотрел. Надеюсь, я вам чем-то бы помогла. Если вам понравился этот расклад, я надеюсь, вы, как бы, отпишитесь да внизу в комментариях или же ну, поставите лайк если не понравилось можете дизлайк ничего страшного если у вас будут какие-то знаете темы которые вы бы хотели осветить то тоже внизу в комментариях я жду вашего предложения хорошо третий вариант я вас приветствую я оступился, расступилась как мне подняться ну, тут тема либо отношений романтического характера, либо просто близких каких-то отношений, да. Возможно, семейных каких-то ценностей. Тут еще две карты выпадут, захотели. Угу. Ну... Вы человек, который ценит семейные заповеди, я бы так сказала, верность, да, честность, любовь к ближнему, да, вы проецируете все это в мир или по отношению к вашим близким, вы цените каждого человека, да, который, которого любите и который любит вас. Вы готовы на контакт, вы готовы отдать им, этому человеку, все свои ресурсы до последней копейки, да. М -м Главное, чтобы этот человек был счастлив, и вы, и вы тоже, соответственно, да. Ну, тут есть, знаете, прослеживается какая-то <свы> немножко ненормальная черта, да, выходящая за рамки вот этого всего, э -э ну, вследствие этого всего. Это вот... Э Святая простота, да, то есть э, вы бескорыстно все отдать можете, а это уже не нормально. Некая корысть все-таки в каждом из нас должна быть. Если, конечно, это э, как форма, да, э, вот если это ваша корысть, то это как форма вот, получения взаимной любви по отношению к вам, то есть э, вы готовы, да, быть любимыми вот за эти ресурсы свои, да, но главное чтобы вот ради, ради любви какой-то, то есть ради внимания со стороны этого, близких ну вот это и есть в этом некая ненормальность, то есть слишком хотите сильно понравиться то есть получается за ваш счет можно выехать а вы и рады будете вот в этом немножко есть ненормальность. Хорошо, давайте посмотрим ваше состояние. <связать> Интересно. Сейчас, секундочку. Для вас это, в принципе, не новая информация, да, то, что я озвучила ранее. Вы как бы поняли, да, что это не всегда для вас выгодный вариант, не всегда люди правомерно да, в своих действиях по отношению к вам. И у вас был опыт да, какого-то поражения, чувство чувства поражения в том плане, что ну, некой сердечной вот этой э, темы в плане... Вам очень много раз приходилось переживать предательство да, близкого человека, и вы осознавали это, и, возможно, местами даже шли на уступки, но понимали, что человек не меняется в манеру, да, и тактику поведения, и он будет продолжать, он не научился ничему. Он осознает, что он делает, но продолжает играть, да, вот в эту игру. И это становится настолько фальшиво и противно для вас, что как-то, знаете, еще и больно, что вы как-то, знаете, решили начать себя ценить и любить сильнее, чем всех вокруг, да. И, в принципе, у вас эта проработка немного времени заняла, да, но из-за того, что вот это осознание у вас есть, есть некая боязнь наступить на те же самые грабли, то есть вы научились срывать с людей маски, да, но тем самым есть некая загвоздка, она заключается в том, что новый опыт такой, вы не хотите, да, переживать, соответственно в каждом человеке вы начинаете искать изъяны и соответственно вы выгородили какую-то крепость, да, вокруг себя, и старайтесь, знаете, предварительно, то есть на берегу, возможно, еще, даже раньше, да, то есть глядя на человека со стороны, я не говорю сейчас о каких-то романтических отношениях, я вообще, в принципе, общие какие-то, знаете, общечеловеческие, просто социальные какие-то вещи рассказываю, да, вы даже можете не а, общаться с человеком, а просто наблюдать его со стороны, все его телодвижения, вот эти, всю микро вы его изучаете, да. То есть вы пытаетесь а, разобраться в психологии, вот, а, возможно, занимаетесь какими-то, а, читаете много книг, да, по тому, Как прочитать человека, да, и все касающееся вот этой тематики. Включаете некого мага, да, соответственно, это человек, который, как алхимик, выводит новую формулу, то есть, выводит формулу для достижения, для создания философского камня. То есть за счет этого вы пытаетесь, проанализировав всю эту информацию перелопаченную, вы пытаетесь как-то найти. Отмычку от всех дверей. Но у вас этого не получится сделать. Это невозможно применить на всех людей. Есть какие-то общепринятые да, нормы морали, по которым можно ориентироваться. И да, микро -мимика тоже э, к этому относится. Но э, наверняка вы не узнаете. То есть, да, ну и как бы смысл на всех примерять, это я не вижу на самом деле. И вы сами себя в какую-то вот эту, знаете, загнали клетку. Вот в этот панцирь залезли, и, то есть то, что вы считали спасением, оказалось для вас еще большим опытом, да, в котором вы не можете разобраться до сих пор. Вы пытаетесь, вы стараетесь, вы барахтаетесь, но получается, если честно, не очень. Да, вы во многом разобрались, многие вещи расставили по местам, но еще больше вопросов у вас появляется день это дня. А что я вам могу сказать? Вот такое какое-то состояние. Если вам откликнулось, давайте продолжим а, разбирать этот вопрос. Вообще, причина всего это, да? Ну, как бы мы это уже поняли. А, ну, давайте еще посмотрим. Причина вашего падения в этот с головой. Причина вся эта кроется в внутреннем комфорте, да, вот, а, а именно в том, что вы, хотите, вы хотели изначально м -м, прийти к чему-то простому, да, а, но решили как бы углубиться в эту тему за счет анализа, а, то есть а, не чувственной именно сферы, да, и проработки, ее, а, а некой логики и системы, а, что не совсем правильно, да, в отношении людей, взаимоотношений между людьми, да. А, начали простраивать некую статистику, а, вести какие-то, ну, образно говоря, журналы, да, а, вот как-то вот, знаете, с научной точки зрения к этому подвести, но, как правило, ну, вообще мы все люди, мы все животные, и мы ориентируемся на ну, низменные какие-то, ну, не низменные, да, но первобытные ощущения, ощущения комфорта, безопасности, выгоды для себя, да, ну, и так далее, то есть, мне кажется наука не до конца ä, в этом аспекте все изучила ну мне так кажется я не утверждаю что это есть истина но тем не менее даже если эта наука наука как бы все разобрала по полочкам у вас не совсем получилось это сделать да в своем случае mm. то есть ä, вы Ища ответы на одни вопросы, приходили к еще большим. То есть, еще больше путались, да. Соответственно, все это привело вас к какой-то некому недоверию вообще в целом к людям. И, соответственно, вы попали вот в эту ловушку, Да. Благими, вроде бы, намерениями, но пришли не к тому выводу, который мы хотели. Ладно, мы поняли. Причина вот в чем? Давайте посмотрим, как, как вам выйти вообще из всего этого. обойдется без конкретно в вашем случае вашего конкретно опыта пережитого именно исходя из тех предательств пережитых да, всех тех ножей в вашей спине и этих шрамах на сердце вам нужно сделать выводы то есть на вашей на основе вашей базы на вашу на основе вашего базиса да. и для начала научиться вот разделять если вы хотите с точки зрения там науки той же да там я не знаю социологии и психологии да то э, раскидайте всех тех людей кто вас предавал да на какие-то типажи и э, как бы это писать ну, я не помню уже все эти терминологии, да, давно это изучала, но, в общем, суть такова, что вам нужно а, раскидать их на определенные, а, на определенные тематики, да, а, этих людей и как бы сделать на каждого досье, да, и как бы примерить это на статистически похожие для вас а, лица, ну, лица, которые вам людей, да, которые вам попадаются навстречу. Есть еще момент такой, что вот по карте дьявола вам надо научиться манипулировать людьми. То есть, соответственно, на основе ваших знаний полученных вам надо научиться подстраивать, знаете, неким образом такие ситуации, где вы бы, как вот этот безумный ученый, мог бы делать какие-то свои записи, да, в блокноте. То есть на каждого из ваших подопытных, да, но, ну, образно говоря, я сейчас надеюсь, у меня поняли, да. То есть делать выводы на основе вашего видения человека в конкретной ситуации, опять же, которую вы полностью осознаете, да, вот, возможно, вы ее подстроили таким образом. И на основе вот этих данных, вами полученных, как вот здесь вот, да, нарисовано, вам нужно и, и, и понимать, нужно вам это дальнейшее общение с тем или иным человеком, или как бы он не стоит вашего внимания, и, и можно идти дальше. И таким образом у вас есть шанс на какие-то... Я не говорю, что нужно злоупотреблять и каждый раз какие-то, знаете, там, строить козни и все как такое. Нет, это все можно делать на бытовом уровне, просто вам нужно включить свою наблюдательность. И все, и делать выводы и соответственно если вы не хотите да, разтрачивать раз, раз, себя свои ресурсы свою душу да вот на недостойных то таким образом вы можете это сделать так что вот так вот давайте подведем итог Ну, как говорят о том, что да, эти алхимические опыты имеют место быть, но вам нужно, вам не нужно, вернее, так сильно в них углубляться, достаточно просто, да, выработать какую-то стратегию, примерно, как бы ее и придерживаться, да, не нужно выстраивать каких-то хитровымудренных Ситуации. Люди этого не любят. Но наблюдать за ними в любом случае будет полезно. И карта советуют не замыкаться на себе. да, И не делать весь окружающий мир вашим врагом. Все, что вы проецируете в этот мир, с вами будет происходить. Таким образом, вам нужно стать немножко проще. Но тем не менее, быть дальновидным. И научиться... Этому, собственно говоря. Я надеюсь, вам помогла я. Третий вариант, кто у нас смотрел. Спасибо вам за то, что посмотрели. Послушали. И, возможно, что-то полезное для себя. А, узнали. Если вам понравилось, то я надеюсь на ваш отзыв э, в комментариях. Или же... Лайк или дизлайк, да, по этому видео. Если у вас какие-то новые свои есть идеи, для темы для гадания, то я с удовольствием прочитаю, знакомлюсь, и, возможно, собственно говоря, и сделаю это видео. А может целый плейлист составлю. Хорошо. четвертый вариант я вас приветствую. Так, это карта сигнификатора. А, так, я могу тут сказать, что вы находитесь в какой-то борьбе, что ли. С собой ли вы боретесь, или вы с кем-то поссорились, и у вас до сих пор это как бы гложет, вся эта ситуация, я не могу сказать, сейчас я все более подробно разъясню. Вот какой-то деструктив вы сейчас ощущаете, в деструктиве находитесь. Какой-то негативный выплеск энергии вы излучаете. Сейчас немножко подождите, только солька Тоже с вами такое произошло. Ваше состояние. Четвертый вариант. сказать в принципе по этим уже картам что вы достаточно фартовый человек человек удачливый человек которому во многих вещах везет и возможно это все происходит как вам кажется по случайности да но на самом деле вы сам по себе такой человек, да, который притягивает благоприятные какие-то события выгодные да, для себя, в своей жизни, не всегда это, возможно, для вас на первый взгляд негативного характера, да, энергии несет, а, возможно, впоследствии это все как бы в итоге, да, приходит, приводит к более лучшим и выгодным для вас результатам. Так. по шестерке жезлов тут говорит, нам, мы можем судить о том, что человек вы достаточно стабильный. Вы, в принципе, знаете, как этим пользоваться, да. Ну или чувствуете, как-то это у вас все по происходит. То есть вы часто, кстати, полагаете слишком много на вот этот ваш на вашу вот эту фичу, да. И какая-то некая безответственность, если честно, от этого, всего, от этого всего веет. Для людей окружающих, возможно, вот это ваше поведение, да, как будто все понаить, а и так сойдет, все равно там типа все классно произойдет в дальнейшем, да. Но для людей остальных это может быть с виду казаться и безответственным. Возможно, вы действительно немножко безответственны в каких-то серьезных вещах, да. Да, это может быть для вас в итоге выгодным вариантом оказаться, да, последствия. Но для окружающих это, ну, на них не распространяется. Соответственно, если, получается, вы в вы выигрыше, и другой совсем в минусе. А если это ваш близкий человек? Ну, тут как бы другой уже разговор, да. Одно дело, когда это посторонний, там, ну, когда на ваших близких это таким образом отражается, это не совсем приятно, да. Ах, хорошо, давайте посмотрим более подробно состояние, немножко тут как-то заулировано. Ну вот как же я опять и говорю, то есть по карте шут, у вас все как бы все легко удается. Уда уда уда уда Ну, чувствуется некое зазнайство, даже вот по этому королю Пентакли я могу осудить. Ну, в принципе, вы не с чем-то, да, что вы какой-то выдающийся человек и вс такое. Но, как бы внутреннее превосходство по отношению к другим людям верит от вас этим, да. Есть немного такое. Но это не есть же, конечно же, абсолютная сила. Да, у вас есть это, но это не есть абсолютная сила она может в дребезге разбиться, если, допустим, встретите такого же, но более удачного человека элементарно, да? Но вы должны это понимать, в принципе. Но вы не такой прямо человек, который, знаете, все ему с ложки прям с золотой накаемочки с блюдечком, да, подается. Нет, вы, конечно, стараетесь, стремитесь, реализации ну вот вот это вот зазнайство у вас некое есть также есть а, вот а, по карте шут вариант того что вы хотите начать новое что-то да для себя открыть какое-то новое дело заняться чем-то новым интересным но вы не совсем а, понимаете с чего это начать дело откуда черпать информацию, да? И вот немножко вот из-за этого можете некой стагнации, да, пребывать. То есть вот выбрать, возможно, даже вот из а, нескольких направлений, да, интересующих вас. Вот, вот как-то так. Кстати говоря, не у всех на это есть финансовая возможность. Возможно, это достаточно трудозатратная. А, мероприятие. Да? Вы знаете, что в дальнейшем в любом случае вы это сделаете, но как бы не сейчас. Возможно, вам нужно выбрать как раз-таки из трех одно что-то вариантов. Ладно, давайте посмотрим, в чем причина вашего вот этого состояния. Да? Ну, тут и так, как бы, по первым картам изначально, вот этим, да, колесо фортуны по умеренности и шуту, да, прослеживалась некая, да, уникальность, уникальность человека, который попал на этот расклад, на этот вариант расклада, да. Возможно, вот ваши, ваши поиски касаются эзотерического характера или поиска себя, да в таком более эфемерном, более эфемерном понятии, не знаю, как это для вас донесла ли я правильную информацию, но вы человек обладающий некой уникальной чертой, уникальной силой, да, и как я ранее уже упоминала, вы какой-то удачливый человек. То есть это человек, как правило, про таких ну, часто говорят, поцелованный Богом. Да? Богом не Богом, но вы определенно родились под счастливой какой-то звездой. Соответственно, у вас есть способности некие. И тут получается уже по этим картам что у вас есть, да, зазнасты, вы чувствуете изначально, то есть с ранних лет, да, возможно, с того момента, как вы вообще ну, начали себя осознавать как личность, да, то есть это, ну, у всех по-разному, если вы человек уникальный, как правило, такие дети, вернее, еще люди и еще детьми, да, себя осознают как-то по-другому, Многие вообще помнят себя, как они их там с роддома забирали и так далее. Ничего не скажешь о а большинстве людей, людей, да, которые осознавать себя начинают в 5-7 лет, да, как человека, как э, мыслящего, в принципе, да. Хорошо, это я так отошла. А, вот это зазнайство за счет того, что вы какой-то ну, уникальный человек, чувствуете свою принадлежность к неким к неким э, дарованиям, да, к неким необычным людям, да, людям, уникальным людям, которые обладают неким даром с детства, ну, возможно, там, именно ваша душа, да, а, но вот как бы объяснить, у вас сейчас, да, Проснулся интерес к управлению вот этой силой непосредственно, и, соответственно, вы, то есть раньше, если оно у вас этот, этот дар, он, он с вами на протяжении всей вашей жизни, но вы не знали, как им пользоваться, возможно, да, и, но знали наверняка, что вы в любом случае в плохом раскладе не останетесь при любом обсто... при любых обстоятельствах, да, и всегда как бы это вам на руку шло, но каким образом вот этот весь механизм работает, вам стало интересно достаточно недавно, и я вам могу сказать, что, во-первых, по вот этой карте, да, можно говорить о том, что у вас много, да, недоброжелателей за счет некого вашего вот этого немножко снобского характера, что ли, ну, я не пытаюсь никого обидеть, но карта так, я могу только ну, в данном моменте, в данной ситуации так сочетать. Соответственно, немножко вы какой-то человек резкий в общении. У вас, в принципе, нет проблем в общении, но как бы с коммуникацией с людьми, да. Но вы человек, который, ну, знаете, если вам кто-то не понравился, то вы не будете перед ним там... Надевать маску вот эту, да, социальную И как-то Мельтешить, да, пытаться выйти с ним на контакт Ради чего? Ради чего вам это делать? Вы знаете себе цену, да вот. Соответственно, зачем вам перед кем-то да, Что-то доказывать? Вы это и так как бы знаете Соответственно О чем я все-таки хотела да, Рассказать вот, вы, вы пытаетесь а, научиться управлять вот этими, да, своими способностями. Соответственно, вот на данный момент вы находитесь в поиске. И только-только вот приоткрываете эту завесу, да. Теперь понятно, почему вам нужно с чего-то начать определенного, да. Ну, начните для начала проработки себя. Ну, в принципе, вы уже этим занимаетесь, если вы пришли на этот расклад, да. Если вы хотите узнать, получится ли у вас, ну, у вас как бы на роду написано, у вас не может не получиться, тут как бы и так понятно, да? А, вот второй момент, да, вот у вас много недоброжелателей, но и вы как бы, да, зачастую бываете, перегибаете палку, да, в своем общении, вот, в своей проекции на мир. Про таких говорят слишком много самомнения. Ну, конечно, это может не совсем про вас. Но как бы вас так, возможно, и люди и видят. То есть вам нужно быть проще. Как бы... еще они могут вас писать Слишком много гонора там, да. То есть вы не прогибаетесь под других людей. И вам нечего... Нечего, если вам нечего дать Другому человеку, да Кроме как каких-то Напусти, то если вам этот человек Не особо приятен То вы скажете там прям он Такую правду матку, что Ну, человек, знаете не, Очень долго Будет отходить от сказанных вами слов Соответственно, вам нужно как-то, знаете В социуме себя как-то Потише проявлять даже в том случае, если вы интроверты, не особо общительные, да? Но, как бы, люди не всегда хотят с такими общаться. устраивать какие-то коммуникации. Опять же, это для вас не есть минус, там, еще что-то. Возможно, таким образом вы и вычисляете своих недругов, да? Соответственно, ну, зачем вам на них тратить время? Ну, просто есть у вас такое, тут каждый говорят но если это переводить на эзотерический план, то таким образом, таким поведением вы можете себе нажить таких врагов, которые слаесной перепалкой не собираются да, отделываться по отношению к вам, они захотят на вас что-то налепить. Поэтому так как вы сейчас на начальной стадии, я бы вам посоветовала лишний раз рот не раздевать да, на таких людей. Uh, не всегда, да, вы можете вычислить человека с такими же ну, наклонностями, как у вас в плане там эзотрическими какими-то способностями. Uh, тем более, если ваши знания, если у вас даже есть сила, но мало знаний, да, выявить тем более такого человека, соответственно, лишний раз. Я уже опять вам хочу посоветовать, не нужно uh, портить отношения с первым встречным поперечным будьте проще, реально, будьте проще. Возможно, даже найдете себе какого-то единомышленника а, или даже очень мудрого человека, от которого можно было бы чему-то научиться, что-то подчеркнуть для себя и так далее. Поэтому ваша вот проблема заключается не в том, что с чего начать, а у вас и так все получится, к чему бы вы не пришли в итоге. А Проблема заключается в вашем проекцировании, проецировании себя по отношению вот к людям. Да? Потому что людей таких достаточное количество. И если, опять же, опять же, я повторяюсь, если у вас не хватает знаний для выявления таких людей, потому что такие люди могут себя скрывать, да, в силу своего вот этого. Отсутствие нового ну, чувства превосходства излишнего, да, вот этого проявления. Вот реально не можете себе врага нажить. Так что так, вот ну, ладно, давайте подытожим уже. А возможно, вы, кстати, уже нажили себе врага. Кстати, вот по пятерке вот этой. И вот, смотрю, по десятке жезлов, вот вы же, возможно, нажили себе врага, и, возможно, вы ищете себе дельный совет для себя, да, вот в этой магической войне, как, как вам все-таки выйти из этого всего? Или, возможно, долго ли это все протянется? Как, когда можно уже продохнуть и перестать защищаться? Ну, не перестать защищаться, а перестать воевать, да? Ну, что я могу сказать вам? Если вы уже ведете какую-то магическую войну, то в любом случае из-за нехватки ваших знаний, да, вот этого малого левела прокачки, я не знаю, как это еще описать. Но, ну, в общем, вам не единожды придется проводить ритуалы какие-то да, для очищения себя, своего ближнего круга да, и своего дома. И, соответственно, каких-то обратных действий. Но, опять же, тут невозможно не сказать о том, что вы сами тоже виноваты в этой ситуации. Может, вам вместо того, чтобы магические войны проводить, достаточно было просто поговорить с человеком на тет-а-тет, -а -тет, как бы, да? Ну, не упоминая вот этих всех, да, магических войн, ну, хотя бы просто элементарно по-человечески поговорить. Сказать, что, ну, да, было дело, я не прав. и все. Может, на тот момент человек уже осознает, что, ну, как бы... Ну да, что-то как-то перегнул я палку, да, и, соответственно, перестанет вас атаковать. Ну, это как бы совсем хэппи какой-то вариант, но если вы не у вас как бы нет такой возможности и вы не собираетесь так делать, то продолжаете пока о каком-то итоги, да, вот в развитии этих событий, ну, рано говорить. Я не могу сказать, что вы сейчас на коне и что там все вот сейчас я сделаю последний вот, ритуал и как бы все в мою пользу решится. Нет. Это достаточно затяжной бой для вас будет. И вам придется научиться отражать вот эти удары. Но в следующий раз будете более... Ну, в общем, 10 раз более опытным. 10 раз подумайте, прежде чем что-то как бы... Грубо не звучало, но как бы сказать, да, человеку. Вот как-то так. О, хорошо, я надеюсь на вашу реакцию на этот видеоролик. И понравилось вам, не понравилось. Надеюсь, вы там поставите лайк, дизлайк. Я буду понимать хотя бы кому что нравится, кому что не нравится. Соответственно, и также надеюсь, что вы... Оставите свой отзыв, да, в комментариях и предложите свой вариант для будущих раскладов. Соответственно, я надеюсь, будете наблюдать за развитием этого канала и вы подпишитесь на этот канал опять же. Хорошо, всем спасибо, всем пока-пока.